Хуй лапаны нахуй. Опачика. Ты Кацап? Да не нужен, что для меня, что ли, лошад? Не, я просто у тебя питаю. Ты Кацап? Просто спрашиваю. Кацап, что такое? Ты по-русски спроси. Ну, давай, таки, давай тогда, подожди. Ты мне по-своему спросил, да? Я тебе по-своему скажу. Силь, у Тахмаш? Ни, ни я казахскую не говорю, ты казах, походу, так? Ну, зачем, ну, ты зачем тогда ты мне по-своему? Ты, ты же да, меня ты, не понимаешь, как да, я брат, русски разговариваю. Ой, слышишь, э, ты извиняй, я просто с ненавистью к русским, а у тебя довольно прилично сразу спросил, Кацап ты или нет? Я не понимаю, что, я ты не ты понимаешь, понимаешь. что только Кацап. А Кацап это, в моем понимании, это русский, я... плохой русский. Я понимаешь? русский, я русский. Ну а каким ты был? Я, я вот я забыл. Я знаю... живу в Москве. Ну ты, ты я можешь... за Путина. Ну все, значит ты Кацап. Все, поебать ты Кацап и. А вот и все. А если я тебя назову, блядь, спиней, нормально. нормально? Ну, ну, у, у тебя же есть твое мнение. Все, правильно? Все, ладно, ладно. Да поехали. Я, поехали. я, я хочу тебе вопрос задать. Ты хохол? Ты хохол или украинец? украинец? Я нехай буду и хохлом, и украинцем, хорошо? Нет, от... Нет ехать. От... Окей, Од... одно что-то маю выбрать, я украинец. Украинец, да? Украинец, да? Так, За ну Украину и... Жопу. За Украину жопу дашь? За Украину в рота дам. Не, за Украину жопу украин за Украину, за украин не украин за украин за украин за украин за украин за понял, за украин за украин за за Украину, ты можешь за не, Живешь не, я обозорную. могу. Ты неправильно украин не, не, не надо за видишь, понял, видишь, видишь, за да, да, ты да, неправильно да, понимаешь. за украин за как вам Скажем, только немножко скажу, не и нет. вы начинаете крюкать, крюкать, крюкать, крюкать. Вы свиноты, блядь. блядь. Свинота блядь. Вы, сука, по всем ебаный. Кто вас поддерживает, ты ебаный вы? блядь. блядь. блядь. вы, <с реш> слышишь, <плес> слышишь, хуйнуша, твои, твои близкие, твоя, твоя, твоя, твоя большая узбекская страна, она, блядь, не поддерживает русский фашизм, а ты сидишь в рашке, блядь, узбекский, казах, и или похуй, кто ты нахуй, и в Слышишь? Говорю, что ни Узбекистан, ну, ни не Казахстан не, не, не да, поддерживают Россию, а, меня а меня ты, блядь, изны, сука, хуйлуша, бля, сидишь, блядь, в России, нахуй, и тянешь бля. массу я за пидорасов в путлеровских. Вот, вот и являешься самим же, блядь, путлеровским хуйлушем, блядь, все съебался, давай, говорю, съебись отсюда, пидорасы ебады, ебало свое не закрывается, слышишь? Китлеровская ты хуйлуша, сука, чешей отсюда, уебан. Давай, чешей отсюда, пудлер, блядь. Пошись, сука, расшистый, ебаный, нахуй. Тули отсюда, расшистый, ебаный, блядь. Слышишь, говорю, уёбывай, нахуй, кастапа, сука, ты же. Что охотишь, ты... я тебя не слышу, сука, услышишь, нахуй, чуешь а ты, кастапала. Короче, так, да, начинаю схивати. Я... Слава Украине, героя, слава. Батько наш Бендера. Шуф, Украина масти, <сос> <сос> <ты, сос> мы за Украину <сос> підвоювавати. Батько наш Бендера украина мати, мы за Україну підемо воювати. Ой у Бузі, червона калина похилила гася, чомусь наша жлана Україна зажурила а метою червону калину підійме. А мы нашу славную Украину с дивхатапиу освободим. Батько наш Бендера, Украина мати, ох, за ох, ох, воювати Батько наш Бендера, ох, мати, ох, за ох, ох, воювати Слава Украине, сука, ты погана, а бывало сиповединали, пидарашек, а сапы орки убани нафиг. Слушай, <реку> слушай.